В стене роза после титанов должна была остаться брешь мы пойдем на разведку проверить а Леви сидит в уголку и не мешает нам потому что ранен сука водка пиво водка пиво под конец корпоратива под восточные мотивы выполняем нормативы вот водка Трогай, что ли, пока он весь из себя милаха. Тут тебе надо забыться и поцеловать меня. рыба такая вкусная я я уже приручила Говни щипьяный. Да. Я иду в днра. Yeah. Я в говни щипьяный. Oh. Приходи. Если вы тут уснете. Ваша сочная попка останется без присмотра. Это капец, как тяжело, блин. Я даже две стороны с трудом соберу. Готово. Охереть так быстро. Есть там ч повеселее, Не надо! Сестренка ретроцит. Как дела? Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Ой! Номера с первого по седьмой? Да. На следующей вечеринке не раздеваются. Мы обязаны подчиниться приказу короля. Отдай сало! Кому кажу сало одной! Yeah. Мы там кусочек лошимся! Отдай сало, блядь! Низ, низ, низ, давай вверх, давай вниз, под наш трек, шевелись, это бомба прикольная. Шаги, делай шаги и получи гиги, гиги за шаги, получи гиги за шаги. ДАЗАЙ ЧУЯ ДАЗАЙ ЧУЯ ДАЗАЙ ЧУЯ Ты собака, я собака Иди с вами, я иди Но вы уверены, что это сработает? Да уж, Юна, это еще ладно Но неужели он поверит, что я тоже призрак? Будьте счастливы в загробном мире Он поверил Плащик нелегальный Докара, держи дел, Что, опять дайте передохнуть? Поехали! Один раз не пидорас Второй раз как первый раз. Император. Император? Ты заебал! Выключи всю хуйню! Дай посрать нормально! Любимые DVD посмотреть хватит? Не лезьте, скоро самое интересное. Белый порошок на полу, но грязное белье давно За тобой слежу давно я, ты решил, что я слепа Обедать всем пора. Интернет. Аниме. Где? В Лондоне. В Лондоне. В Лондоне. В Лондоне. В Лондоне. Да. В Лондоне. Слушай, извини, что я так напрямую спрашиваю. Но когда у нас уже будет Гаматрахач? Я вообще-то просто хотел аниме посмотреть.